Так, так, так, это, это, никчемная, никчемный лагерь, меня сюда отправили ради этого, Здравствуйте. Здравствуйте. это вы дети тут такие бездомные, которых отправляют в лагерь, да, я новая ваша вожатая, поэтому подчиня... подчиняйтесь мне, Почему мы должны вам подчиняться? Мы должны вообще-то следить за нами. Тебе послышалось. Сказала, просто следи. Я за вами слежу. Вот Что королева моды. Что? Да. Я конечно. Мой... Одежда, не конечно, с, с Алиэкспресса. Но ну, ничего. Мы из вас делаем шикарных. Так. Кто... Стой? Где Стой? мой дом? Почему мне дом не выделили? Он там, это Нет. мой дом хорошо Нет. я выселю тех детей которые здесь живут будет бомжевать это не дети тут живут. Здесь живут вожатый олег вожатый адриан, олег, вожатый? Вожатый адриан. А, что да. за трэш дети Нет. вожатые целый, целый дом. Идите сюда. если ты меня пытаешься обмануть я когда кого-то обманывал, я самочестность. Посмотрите, вот здесь и, и несколько дневной горбузы, и охрана с музыкой, и шашлычки, и тысячи холодильников. Вот Мальчик, вот мне... и живи здесь, а я займу ваш дом. До свидания. Нет, нет вы даже вещи мне не хотите собрать, да? Ладно, я займу чужой дом, другой. Буду жить с каким-то... А вы можете пожить пока что в оставить, а она куда ушла? Где она живет, эта никчемная Вика. А, с нами, с нами. Вот я ей приду каждый Так. Мне уже разрешили. Все вожатое не просит разрешения у каких-то детей. Что ты я сделаешь? вас тут поем. поем. Спасибо. Так, вожатые. где я буду спать? Что это за никчемная? Что за никчемный? почему кровать не золотая я тут все переобустрою сделаю хотите, чтобы этот дом золотой. блестел просто блестел а Так а, ты мне тяжело. не указывай ты кто вообще ты вожат я так понимаю конечно одежда у тебя из лес или как там его, без разницы. Поленка не, это сто процентов рублей. 5. На И рынке 5. у бабуши купил, на базаре, который сидят. В Ты почему Я по дому прыгаешь? Ну-ка, быстро слез. Ты сейчас будешь оправдываться за свои оправдания. Это что за... Ну-ка... Я? Знаешь, знаешь, кто я? Да, да. Я это я. Ты меня понял? Все. Хорошо тебе погулять, а, Андрей, ты, неудачник. Бывает, ты, злодей, так что, э, Какие злодеи? Я, ну, я из вас сделаю просто моделей. Особенно но из не тебя, не мальчик. Кофточка, а? Это что за чучело? Оранжевая, фиолетовая. Вот Кенди-на. Ледя ледяная кость. Кто это писал? Что за никчемный Одри. бражник? Одри. Ты хотя... Тебя хотя бы бражник русскому учили. Называть злодея даже не умеешь правильно. Извольте пройти за нами, Одри. Этот, Нет, не извольте. Ай! Что за. Он потерял. Ищите, ры, ры, Кого ры, потерял? Не находили, тут под... Одри никогда О ничего не находит. Талисман. О, нашел талисман мыши. Панды. Панды? Панды? Да. Талисман бражник бьет. просрал какой-то талисман. Я Конечно, не это не в его репертуаре мне рассказывали то, подожди, что Бражник не немножко не в, в себе. А -а -а Но ну, ничего страшного. Отход, Я пойду Папа прогуляюсь. О Можешь... боже, красный тебе не подходит, тебе надо золото и шелк. Золото вышло, выйдет все равно из моды, а красный уже коробки никогда не выйдет из моды. Золото не выйдет никогда из моды, Это вы просто а никчемные. Талисман. Ну давай, никчемный талисман. Ой, ну он хотя бы из... Он хотя бы желтый. Не то, что ваши никчемные цвета. Как там тебя зовут? Я не знаю. Жален. Вращайся. Спасибо, а тебе нет. И что это за никчемное? Йо-йо, или что это? Волчок. Да, над названием, конечно, надо поработать. Что за ко... никчемный костюм? Мне нужен другой костюм. Пойду переденусь. Я сконцентрируюсь. Не без разницы, что я сделаю. Я сконцентрируюсь и получу другой костюм. Жолен. Жаль, жаль, жаль меня. Вс... Вот этот костюм, конечно, по мне. Не то, что всякие костюмы... Эй, злодей, привет. Давайте быстрее, 4 минуты осталось. 4 смотреть. минуты. Что, за, что у тебя за никчемная сила? Моя сила увы, на Какая у меня там сила? Я сейчас прочту. Какой-то... Веном. У меня какой-то веном появился. замораживать. Можешь ударить ну-ка, иди-ка сюда, злодюка. Не знаю, как там те, а -а -а, Он бегает, хватит его отталкивать. Бесполезный Я ты, не знаю, ушастый. Я не ушастый. Мне без разницы, как тебя зовут. Вена! Что, Что за бесполезность? Не бесполезность, ты везмородил. Так. У меня аж кашель прозвился. Герой, у вас идет, у меня никаких таймеров нет, и я могу использовать веном сколько захочу. Веном, веном. Все, у меня таймер не идет, и пока я не трансформируюсь бражник будет стоять и потеть здесь. Подайте ему жару, герои. Теперь мы сможем собрать его на игрушку. Не... О, давай. Латаем. Но у него, наверное... Он пропал, ну ладно. Пусть пропадает. Он Но все это равно это... стоит под веномом. И двигаться он не может. Или как у вас там называют его в сельской, Яд? В сельской местности? Яд. Давайте бить эту ледяную ледышку. Карамель, сейчас которая, точнее. Отправим ее летать? Да ты, угу. Кролик, не летать. Мы, мы, мы не кролик летать. что за бесполезная у тебя сила? Просто бесполезная. Я, я, тебя, таких людей, как ты, в я тебя сейчас отправлю. Хорошо, бьем его изо всех сил. <связь> так, ну <я> <связь> что ну, за бесполезный... Этот баникс, или... Я не знаю, как тебя зовут. Ушастый. Банец. Я банец. Ты ушастый, ясно? Я меня так мышь или как там змей? За Змейтус. Випирион. Я, конечно, поменяю. Вапирион. Конечно, мы тебе куп, Я тебе куплю потом новое имя. Мне это нравится. Ура! Ой, спасибо, кролик. чудесный Так. Так. Слушайте меня. Что? Что, все победили? Что вы там в конце говорите? Ничего? тогда получилось. Что за ужас? Что за ужас? Будем говорить, по-моему. Так. Золото. Золото. так что ты это? еще будешь мне перечить иди давай да. ребеныш Они учили, что нужно скрывать, моя личность всегда скрыта это ты просто тебя легко узнать. это тебя легко узнать что за бред какой-то змей просто бесполезный ничего не делает еще говорит моя личность легко спали мама. Супергерои, все супергерои, включая пчелу. Встретимся на крыше дома вожатых. Да, Дом Где мы встучу встречаемся? Встучу Макаров, э, Макаров свой. Макаров Короче, живет Адриан. <соц> <в> чай, <соц> бесполезная... Бесполезная... Красные пятна. Слушай, Он месье Батт он будет бак правосудия, ты ушастый а тот наглый змей будет наглая гадюка ой бражник, бражник, бражник. чё под веномом или как там тебя зовут те тоже новое бражник. имя надо купить Бу так будешь у меня М рыжик тебе больше подходит да, он все равно не слышит, он же под Веном. Не понял. Да. Веном. Ты мог За роль пчелы. Это же легко так ты бесполезная гадюка. Да, ты ты что-то тут вот будешь ты, говорить? А, значит, Веном. Все избавилась от бесполезнейших змей. Этот. Я, конечно, его освобожу. По щелчку пальца все может двигаться ну если Час? будешь еще что-то говорить про меня У нас есть мини бражник один, одно, из украшений. одно из магических одно бражник полетел убирая веном с бражника а бражник это <соох> <соох> ушастый виноват <соох> <соох> заставил <соох> его летать Э, люди, будем, будем наблюдать вражника, но Веном. скамет сегодня. Убираю Веном. Веном. Убираю Веном. Веном. Убираю Веном. Веном. О, вражник. Веном. Убираю. Веном. Убирай веном. Беги, неудачник. Твои силы без... просто бесполезны. Пора снимать с него брошку, а ну, бражник, стой. А бражник, стой. Сейчас я тебя веном использую. Ну-ка, иди-ка сюда. Ах, кто... Рыжий, стой. Веном. Ну, рыжик пропал. Бесполезный бражник. рыжий. Бражник, а так, э... Ладно, снимай веном с бражника. Пусть бежит меня отныне меня зовут королева пчела Ладно, как... короче идите за мной я за тобой да. не смеши мои подковы ну, ну вот я иду за вами. Иди сюда. да иди за мной потому что потому что заходи даже пройти в двери уже не можем. Венам. Ладно, уберу венам. Это шутка была. Убираю венам. Стоит. Жорум. Слетай. На... Попей. На... Поп На... Попей. Забирай. Мне, конечно, да. понравилось, но у тебя такая бесполезная никчемная команда, я просто, просто, не могу. Ну, у тебя и вкус, конечно. Это не моя а чья это команда? Мистер Банга. Да. О, еще и Мистер Баг. Тоже надо купить новое место. Имя. Ну, да, Пушистые. Так, заходим. Где мой дом? Привет, ни к мыши Тут еще че еще не все, не золото. Я не поняла. Почему я должна в этих спать на этой кровати? На серой кровати. Ла, ну не скажу, потому что ты недостоин. Убираем этот кошмар. Почему я должен спать не в золоте? Ну, Да, трансформация. Я должна спать в золоте. Вот. О, никчёмный вы герой. Или как вас... Как вы зовут тебя? Как тебя зовут? Как его зовут? Ладно, ты, ты у тебя будет новое имя, я тебе куплю. Голубой. А тебя как зовут? Как тебя зовут? Как его зовут? Ладно... И он будь, его будет звать недотепа Просто недотепа О, привет. Привет, вожатый, там, через седьмой воде да. на киселе. Так. Да, организовала, организовала. Мне без разницы, кто ты там и что ты. Самое главное, что я. Я Рай-30. Рай-30. Конечно, имя у тебя просто... Просто вообще... Жить в этом доме с ней. Меня раздражает. Я возьму свой диванчик. Так, Ой, слушать ты меня, ты сюда, меня сюда, вы никчемные. Я тут буду жить неподалеку, но я уйду отсюда. Конечно, я переночу одну ночь, а следующую ночь я перееду. Я не буду жить в этом в этой коробочке, из, из просто не знаю из чего. Коробка из Из дерева. Просто из дерева. А, Дай, может, ты с ними новое имя? Что? Может ты новое имя себе купишь? А... Новый шмот, это как-то говно, воняет. Слушай, ты на, кого... ты на кого свой рот открыл? Ты будешь открывать свой рот у гинеколога? Ты меня, поня... ты меня поняла? Ты кто такая вообще, что для меня будет? Я, Слышишь? знаешь кто я? Если я тебе скажу... Ты тут на месте описешься. Мне этот ковер жалко, который стоит 3 рубля. Ты не достоин даже этих трех рублей. Все. Что Если скажешь, ты свой рот откроешь, ты, у тебя язык пропадет и зубы вместе. Кто-то сейчас в тюрьму пойдет и меня услышал. Ты знаешь, какие у меня связи? У меня мэр буржуа Габриэль Грэ... Габриэль. То, купил, походу, взяла. Не так, сейчас придет. Так, что ты таткаешь? Мест, месье нау жук пятнистый, иди сюда. Лечу, лечу вам, моя Ух, Одри, не могли бы да, Только отойду. Мальчика. Иди отсюда. Это удри буржа. Где Буржуа? У меня вопрос искать Одри. Одри испарилась. О, привет. Да так, нет, ты ее к... так. Иди сюда. За мной. Так, Я а. тебе заплачу потом. Купишь себе новое чего нибудь Так, слушай меня. Вот этого... Вот этого, не знаю, как его зовут. Как его зовут? Кошарчик. Да. Имя как у... О! Под... Про пердоса. Так, слушай меня сюда. Месье Бак там, или как там тебя. Я буду тебя называть нормально. Если ты мне вот этого недотепу просто скроешь с глазми, чтоб я не видел его. Не видела его. Сейчас ты выйдешь через окно. Так, Сейчас вот тебе, вот вижу. тебе я золото. Хочу. Так, все, ты избавился от этого недотепы. Можем уходить, да, пошлите. Да. Так, а так на мне. тебе за то, что ты хороший, вроде бы. Так, не мешайся мне под ногами, там миссия маг, бак все свободен. Полетел. так привет что тут уселся ну к иди домой домой иди я все равно сейчас съезжаю на тебе золото все равно уезжаю Ой. с этого никчемного дома Ой. оставлю Ой. вам эту кровать и заберите еще одну Блин, ну Вики самое прикольное место. Всё. Что, уже Нет, я уезжаю. И сплю я. Я уезжаю, но я буду здесь. Я вожатая, поэтому я буду здесь. Я должна следить за вашей безопасностью. Но скоро сюда приедет другая. Будет следить за вашей безопасностью. Ваш Что? Сабрина не сюда не приедет, надеюсь? Нет, сюда приедет, <клёх> приедет другая еще одна вожатая, как ее там зовут в школе, в химичка, как ее там? Ой, самый прекрасный учитель, который? Нет, ужасный. Нет, ужасный это мадам Бюстье. Без разницы, кто приедет, как ее там, мадам Бюстье, без разницы, она приедет все хорошего есть там все хорошего